Самые важные, самые, опять-таки, как некие показатели зрелости, это наличие, мы называем планировщик, по-разному называют, инженер ППР, графикователь, как кто там перевел в лоб. Это человек, это специальность, которая отвечает за планирование. Тут, опять-таки, культурный шок у всех, что мы отбираем у механика ведения графика ППР и даем его выделенному человеку. Есть много там плюсов и минусов, но опять-таки плюс это в том, что наш план становится в одних руках. То есть он не принадлежит механикам, не электрикам, не укиповцам. он принадлежит планировщику, который отвечает за процесс планирования. То есть за то, чтобы вот тот смесарь максимально быстро дошел до оборудования, починил его и запустил.